Здравствуйте, милые дети всех возрастов. Сегодня воскресенье, 27 июня 2021 года. Московское время 12 часов 44 минуты. И сегодня я решила воскресить подзабытую тему о пользе Гербария. Эту тему я уже начала несколько дней назад и сняла уже первую серию этой картины. Если помните, она прервалась на самом интересном месте. На выступлении сотрудницы научного института и я надеюсь, что вы успели из ее кратких слов понять. Первое, что должен содержать гербарий – это пояснение, текст. Гербарий – это не просто засушенные листочки и другие части растений. Гербарий еще содержит информацию. Сотрудница произнесла непонятное вам слово «мадрас». Не матрас, а мадрас. Это название овощного гороха, пригодного в пищу. Кому – это уже второй вопрос – Первый вопрос, что это сорт овощного гороха. И второе, что вы успели услышать, непонятное слово «районирован». Районирован, вы видите, как оно пишется на экране сейчас. Это говорит о том, что если сорт районирован, он пригоден для выращивания в том районе, в котором вы его посеяли. Дело в том, что растениям свойственно приспосабливаться к условиям выращивания. А в различных регионах нашей страны эти условия разные. Поэтому очень важно знать, районирован ли сорт, пригоден ли он для выращивания конкретно в вашей местности. Кроме того, милые дети, укажите, пожалуйста, в гербарии, в пояснительной записке. Ранее это сорт растения или поздний. Сейчас на экране перед вами овощное растение горох. Из него я сделала гербарий. Обращаю ваше внимание что сейчас на улице 30 градусная жара. И это очень хорошее время для изготовления гербария. Не забывайте только, пожалуйста, сушить растения в тени, поскольку солнечный свет изменит окрасу цветков и других частей растения. И добрую улыбку на лице учителя. Вы не увидите, когда принесете такой гербарий, и вы не сможете рассчитывать на хорошую оценку в школе. Многие мои зрители, которые сейчас смотрят это видео, решили отключиться на данном моменте, поскольку они думают, что тема это на вырост, что тема это скучная, неинтересная, практической пользы от этого никакой нет. И вообще у некоторых возникает страх перед предстоящим объемом информации. Для таких людей есть совет. Пожалуйста, выключите сейчас ваш гаджет и посмотрите позже мое видео по заголовкам «Что сильнее, добро или зло?». А остальные, самые любознательные и самые смелые, продолжают сейчас смотреть это видео до конца. Вторая практическая польза гербария. Первая, как вы уже поняли – это изучение новых, ранее непонятных слов. Вторая практическая польза заключается вот в чем. Некоторые знают, что гербарий можно делать, используя листы книги. И это правильно. Сейчас я вам рекомендую взять вот такую книгу. Это закон Российской Федерации о защите прав потребителей. Открыть его там, где есть текст статьи 10. Я поставила галочку и первое слово подчеркнула. Гербарий нужно, ну, растения предназначенные для гербария, нужно поместить вот на такой кусочек картона. Оно должно быть на салфеточке. Салфеточка будет поглощать лишнюю влагу. И это спасет листы книги, какой бы она ни была, от пятен и повреждений возможных в ходе изготовления вашего гербария. Обращаю ваше внимание, что, что с книгой всегда надо обратиться бережно, обращаться бережно. Даже если у вас сейчас под рукой нет закона о защите прав потребителей, обратитесь к Конституции Российской Федерации. Ее можно открыть на первой странице и приступать к изготовлению гербария. Не забывайте смотреть, как засушивается ваше растение. Каждый раз, раскрывая книгу, вы будете видеть не только процесс изготовления гербария, но и на ваших глазах будет всегда статья, необходимые для изучения в первую очередь, и вы, в конце концов, поймете ее суть. Теперь вернемся к учебе. Дело в том, что гербарий еще необходим для изучения видовой принадлежности растения. Это, как говорится, то, что кандидат наукой тот над задачей плачет. Это очень сложная тема, просто сложнейшая. Ну нет, для того, чтобы даже по вы мы могли привести какие-то свои заключения. Нет, если вы, вы заключите, например, договор, вы вырастите да. это растение, целиком засушите, ну, сделайте цветущий гербарий. То есть вы ну, засушите с ладами, с цветками, с вот засушите его складами с цветками, с листьями, засушите его гербарный образец. Послушайте. Да, принесете его, заключите договор, оплатите, принесете Да, да слушайте, но ну если он высотой полтора метра, как я должна делать гербарий? Разрезать его что ли? Как Да, ну да, часть?